Всем привет, вы у меня на канале И сегодня я решил нарисовать вот такие легендарные восьмибитные очки 3D ручкой. Называется они Deal Wizards Итак, поехали. Prepared I run away I run away Reaching for the stars Traveling so far Like a dragon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 очки крутости готовы я думаю они получились более-менее похожи на настоящие и приделаю я наверное подставочку Ребят, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. И я вам хочу напомнить, что у меня проводится сейчас конкурс. Я разыгрываю аккаунт из игры Clash of Clans. В предыдущем видео все условия я оставлю ссылочку в виде подсказки. Она будет где-то вот здесь. Вот. Всем спасибо, всем пока.